Всех приветствую. Вот сейчас в кадре наш туалет деревянный, обычный, уличный. А вот эта вот зеленая дверь, вход туда. В общем, у меня появились соображения по поводу маленькой модификации этого туалета. Ничего, конечно, особенного, но тем не менее. Вот сегодня солнечный день, и входя вовнутрь, и закрыв дверь здесь вот так вот вот мрачно все поэтому появилась мысль вот здесь над дверью вот здесь над дверью делать небольшое окошко ну, где-то сантиметров 25 на 15 чтобы вечером хотя бы при свете луны в этой кабинке было ну немного светлее в общем для начала я изготовлю раму раму для стекла она будет максимально элементарная простая вырежем вот здесь вот, вот отверстие в соответствии размером рамы и посмотрим что из этого выйдет идем делать раму вот нашел два таких бруска стареньких из них я и буду делать простейшую рамку для стекла рама простецкая и сейчас я вставлю стекло не буду там удрить стекло внутри рамы закреплю с помощью клеевого пистолета эстетики там особо никакой не нужно и смотреться будет вполне прилично вот такая рама любимое слово бюджетное. стекло как я говорил закрепил с помощью клеевого пистолета все прочно мощно ну и сейчас нужно будет вырезать проем для этой рамы Вот таким образом теперь смотрится у нас окно. Все неровности и погрешности, которые видно, они закроются покраской. Так что будет смотреться неплохо. В таком деревенском стиле обычно. Ничего особенного. Вот чем дальше отходишь, тем красивее. А еще дальше-таки так и думаешь что и красить-то и не надо. Шутка, конечно. Но тем не менее... Сейчас зайдем вовнутрь. Посмотрим, насколько стало светлее. Ну, конечно, гораздо светлее уже. В будущем, конечно, планирую сюда хотя бы такой мобильный светильничек повесить, но пока нету, будем пользоваться вот этой новой световой точкой. На этом все. Всем пока. До встречи.